Итак, друзья, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о уникальной классной акции, которая идет в проекте King Profit. Вы сможете поставить свою рекламу абсолютно бесплатно. Либо сделать бота, телеграм бота на ваш любой проект. Либо там бот-визитку. Бот непростой, бот может делать рассылки, серии писем. И вы видите всех, кто заходит в данный бот, сможете с ними связаться. То есть, очень удобный, классный бот, который вы можете сделать на свой проект. И, кстати, есть уже готовые боты. Вы можете, может быть, ваш на ваш проект уже создан был бот, вы просто его копируете, ставите свои ссылки и все. То есть, вот, переходите в конструктор ботов, здесь есть инструкция. Вот здесь вот, да, и вы там можете по этой инструкции все сделать подробно, там описано. Чат помощи в Telegram создать вот, Вот заходите туда, там также есть ссылки уже на готовые боты. То есть можно любой бот скопировать, например, поделиться, если я нажимаю, вот ссылка этого бота. Если я по ней перейду теперь, то мне нужно просто вставить логин, свой логин, вот моего бота, который я создал, и токен этого бота. Нажимаю добавить и готовый бот сразу же мгновенно вот и просто ссылки меняю и рекламирую ссылку своего бота Ну инструкции все это есть где я вам сказал или вы можете поставить рекламную ленту свое объявление то есть вы заходите в рекламную ленту и моей записи добавить запись да вот нажимаем добавить запись и здесь пишу текст какой я хочу и чтобы ссылку вставить вот я должен вот здесь вот так скопировать, вставить, и вот вместо example.com ставлю свою реферальную ссылку. А вместо названия ссылки пишу название, там регистрация в проекты и так далее, сколько угодно ссылок, плюс текст. Нажимаю отправить, оплачиваю, и он появляется, ваше рекламное сообщение появляется в рекламной ленте. То есть вы можете это делать постоянно, видите, тут люди ставят, вот жми сюда, заходи, жми сюда. Вот, это все бесплатно. Либо вы можете поставить свой баннер, вы на, заходите вот сюда, в баннере добавляете баннер и, соответственно, дальше а, ссылку и свой баннер. И оплачиваете баннер 2 доллара а, в сутки с рекламного баланса. Дело в том, что King Profit сейчас дает всем 5 долларов. На вашей рекламной баланс вы можете просто зарегистрироваться, после чего вы попадаете в панель управления, и у вас здесь красненько горит. То есть у вас здесь горит красным, и кнопка есть, чтобы прикрепить телеграм бота к вашему аккаунту. То есть это нужно для защиты аккаунта, сможете пароль восстановить в любой момент, нажав там кнопку «Восстановить пароль». Потом безопасность аккаунта, то есть что вы можете настройки вот здесь вот сделать, чтобы никто кроме вас не зайдет, если у него IP другой, то он не зайдет в кабинет, код также присылается в Telegram, вот, и вывод также можно будет подтверждать, и все остальное. То есть как вы только подтвердите данного бота, вы увидите на своем рекламном балансе 5 долларов, и на эти 5 долларов сможете заказать либо 2 дня баннера, вот здесь вот будет ваш паск показываться, либо сможете... Сделать бота за 5 долларов на 6 месяцев, на шесть месяцев, друзья. И э, рекламная лента тоже 5 долларов стоит, вы можете поставить свое объявление и пользоваться абсолютно бесплатными инструментами. Также здесь ваша реферальная ссылка, если кто-то регистрируется, у него все то же самое, он тоже получает 5 долларов на рекламный баланс и тоже может спокойно э, выставлять свои объявления или создавать ботов и так далее, и так далее, и так далее. И маркетинги, маркетинге King Profit, они позволяют вам зарабатывать вот эти суммы даже без вложений. То есть реферальные вознаграждения выплачиваются даже без ваших вложений. Но если уж вы хотите больше рекламного баланса, и много, да, целую кучу, чтобы купить несколько ботов, рекламы и так далее, и так далее то тогда вам нужно приобрести либо белые, либо черные фигуры. За покупку такая же стоимость, ровно такая же стоимость появляется на рекламном балансе. Купили за 5, получили 5 на рекламный баланс. Купили за 1000, получили 1000 долларов на рекламный баланс. И рекламный баланс вы также можете переводить. То есть мы заходим в финансы и можем еще дополнительно перевод средств нажимать, выбирать рекламный баланс не основной и сумму и логин кому мы переводим нажимаем отправить то есть и данный рекламный баланс попадает в человеку и он соответственно уже делает э, все что угодно да вот видите я тут переводил и основной и рекламный и так далее а, вот э, также мы можем посмотреть кто сколько зарабатывает заходим например либо в черные либо в белые фигуры здесь есть общая лента выплат можете зайти сюда и посмотреть кто здесь сколько зарабатывал и когда это все идет в долларах то есть проект работает в долларах, не в рублях, он международный, и э, с любой стороны могут зайти, пополнить. То есть есть фрикасы, есть Pair, есть Perfect, два уникальных маркетинга, какие конкретно можете посмотреть, нажать вот, например, на черные фигуры и посмотреть, как все тут зарабатывается. Но э, самое основное, что вы должны понять, что это рекламный сервис, и то, что добавило вот эти маркетинги, это партнерская программа по заработку, вот, Тут очень чего много уже есть, и будет еще много чего. Скоро будет стартовать своя собственная программа, и, которая будет позволять давать огромное просто количество трафика по любому абсолютно проекту. Вот, и другие всякие интересные плюшки, фишки и секреты, как можно зарабатывать постоянно и без остановки. Также заходите, вот здесь вот есть новости, и вы видите, что сегодня еще есть день, когда... Будет разыгрываться вот эти вот призы. Кто купил пешку за 5 долларов, может выиграть 60 долларов место. А кто за 20, тот 150 розыгрыш будет идти. Кто за 60, тот на 350 место может купить. Если 350 вы получите место, вы заработаете только за один круг 2700 долларов. И плюс там куча клонов и так далее, и так далее. Можете подробно, конечно, все это разобрать, но самое главное, бесплатно всем дают 5 долларов на рекламный баланс, и можете бесплатно либо создать бота, рекламировать ваш проект в рекламной ленте, либо в баннерах. Поэтому очень круто, очень классно, друзья. Всем желаю удачи и больших чеков. Всем пока.